Что же отличает людей, которые всего лишь зарабатывают 100 тысяч долларов, от тех людей, которые зарабатывают больше миллиона? Вот, понятно, что это одно и то же. Понятно, что программа, в которой они идут, на самом деле одна. Программа Strategic Coaching. Но почему одни зарабатывают миллионы, а другие зарабатывают 100 тысяч? И он сначала сказал, я не знаю ответ на этот вопрос, а потом через 5 минут сам попросил слово и говорит, я нашел ответ, есть одна фишка, которая отличает, и я вот сейчас осознал, <фе> интересно, да, узнать? <фе> отличает, он говорит, в том, что те люди, которые зарабатывают 100 тысяч долларов, они гораздо умнее, они даже слишком умные, когда им что-то говоришь, они начинают это обсуждать, они начинают думать, как лучше сделать и так далее, а миллионеры говорят, они не такие умные, они просто берут и делают. Тупо. Вот то, что им сказали, взяли и сделали. Без сомнений, без всего. Конечно, можно много умничать по поводу Синтеры. Людей, а можно начать делать свой первый миллион. Выбор, как всегда, за вами. Задумайтесь над этим.